Всем привет! Вот он в работе Dodge Ram 3. В общем, <смех> такая огромная махина. Сейчас загонял его внутрь сюда в гараж. И он своей массой продавил мне и сломал здесь пол. Не стал, в общем, пока двигать. Так пока и стоит. По работам. Значит, он покрыт чем-то типа Раптора, но не уверен, что это раптор. Нужно будет выправить крыло это, снять полностью весь этот старый слой. И перекрасить снова в раптор. Но прежде необходимо устранить следы коррозии. Вот у нас по дверям. Пороги под замену там. Сейчас покажу дальше. Тут вообще ужас. Здесь, как хозяин говорит. То есть недавно он приобрел автомобиль этот. И бывший хозяин сказал, что здесь был удар. И якобы тут все переваривали. Но с его слов плохо просто сделали. Сейчас покажу, что там внутри. Вот они. Следы ремонта. Все вскрылось, все вздулось уже. Вот это необходимо будет переделать. Арку эту переварить. С той стороны что-то подобное есть. Везде следы коррозии. В общем, ремонт, не ремонт, точнее, а покраска вот этим защитным покрытием была сделана мягко говоря так себе. Покрашена на глянец. Вот здесь сейчас я снимал, здесь вздутые были места. Убрала здесь глянцевая часть двери внутри. Такой чистый перекупский вариант. Здесь они подкрашены, вот здесь переходы видны. Снизу не ржавые. Там все вскрывается. Пороги снизу там дырявые. Здесь вот переходы сделаны. Вот он здесь переход. Подкрашивали вот эту часть порога. С другой стороны то же самое. И везде он покрашен, в общем, наглянется. Будем работать. Причем вот этого всего не было видно. Это я уже просто отверткой их колпнул. Вот здесь тоже все было закрыто. Была небольшая щель. Надавил пальцем. Все это провалилось внутрь. такая картина. Тут вообще интересные вещи. Сейчас пытаюсь снять этот... Как он там? Расширитель. Арки. В общем, он прям... Было так на шпатлевку, тут прям шпатлевка шла с кузова на расширительно переходила и сверху все это покрыто защитным вот этим типа раптором. Короче, кое-как отрываю снизу какие-то болты откручиваются, какие-то нет, но смысла нет, потому что там не к чему крутиться-то, по сути говоря. В общем, здесь все это приклеено на герметик. Сейчас, видно там, это просто грязь. С герметиком. <laughs> Тут все на герметик приклеено. Сейчас отрываю. Вот здесь уже отошло. Ну и там, соответственно, ничего живого нет внутри. Пусто. Надо все заново восстанавливать, будет весь. Все это крыло. Ну, в общем-то, вот снял я этот расширитель. И здесь только, <laughs> только намек на арку. Вот она. Ну, Шпатлевка прям. Не могу отломать толстый слой В общем шпатлевка прям поверх Ржавчины просто была положена Такой прям перекупский вариант И вот что Осталось на этом расширителе вот Прям со шпатлевкой металл Просто грязь Странная ерунда, короче, я поражаюсь тем мастерам, которые делали. Сначала лежит финишная шпатлевка, а поверх нее лежит уже со стекловолокном. Хотя обычно делается наоборот. Вот такой вот слой шпатлевки. Удар был в эту сторону, ну и видимо по всей стороне здесь все это было замято. Никто не стал ничего вытягивать. Да и здесь ямы прям. И так сверху нашпатлевано. Всех все устроило. В общем, весь борт прошпатлеванный. И сейчас снимаю шпатлевку с помощью просто щетки на болгарке. Вот такая ерунда. Но с ней нужно быть крайне аккуратным, от нее отлетают эти ворсинки. И, блин, если в лицо прилетает, то это очень больно, поэтому в полнолицевой маске работаю маска стоит ерунду там на в сайте магазина порядок покупал через онлайн заказывал что-то 140 или 240 или 140 рублей стоит очень удобная маска вот я изнутри отверткой просто отверткой постучал здесь пробилось все Здесь, ну, по той же схеме была нашпатлевано И сверху просто пригрыта раптором этим. Вот она вся отходит. Вот здесь все Мыши поели. Значит, с другой стороны вон там похожая дыра. Там тоже начинается. Я, на самом деле, боюсь сковыривать там краску. Предполагаю, что возможно что-то подобное. Значит, сделаю сейчас болгаркой, спилил этот лист ржавый, собираем его. Смотрим, что там внутри? Вот что у нас внутри. Внутреннюю арку надо будет тоже переваривать. Здесь все сгнило. Там все соединения делать заново. Ну и с этой стороны. Переварить нужно будет. Вот несколько часов работы. Там, значит, арку это спилил. Здесь <смех> очищал от шпатлевки. Тут ужас, конечно, больше чем пол сантиметра. А, есть отверстие. Надо будет здесь заваривать. Здесь надо будет спотером потянуть, выпрямить, чтобы шпатли по минимуму было. Это, конечно, здесь все очень кривое, ужасное. Ну и дальше надо снимать всю эту шпатлевку. Пока так. В итоге будет несколько серий по этому Dodge, Dodge Ram 3. Будет переварка. Переварка внутренних арок, внешних арок. Переварка низов дверей, скорее всего. Переварка порогов.